Итак, коллеги, всех приветствую! Давайте поговорим обе точки. У нас начинается новая неделя, еще две недели, и первый месяц лета закончился. Что касается битка, все идеальнейшим образом отработало. Напоминаю, что первая точка входа у нас была по 19,200. Вторая точка входа была по 17,600. Напомню, что 17,620. Напомню, что максимально ювелирная точная точка входа идеально отработала. Некоторые в чате даже зашли с максимальным кредитным плечом на 125 x и только по 17620 уже пару тысяч процентов имеет. Но приятно, я очень надеюсь, что там десятки тысяч долларов и человек уже заказывает себе новую лампу розового цвета. Итак, я напомню, что в посте я говорил сегодня утреннем в телеграм-канале, что вот здесь поджимает, поджимает, но с вероятностью 95% пробьет выше, что и произошло. И, соответственно, что мы сейчас имеем? Давайте обсудим. Первое. У нас была область сопротивления. Даже не так. Была она примерно вот в этом диапазоне. Да? То есть Здесь явно. Несколько раз тестировали, продавили и то же самое у нас был тест снизу и, соответственно, смогли преодолеть. Дальше мы находимся выше этой области сопротивления. Сейчас она уже выступает как область поддержки. Плюс мы практически протестировали вот этот месячный динамик под 21100. Мы достигли первой цели, у нас была цель 0 на 20 тысяч, у нас была цель 1 на 21 тысячи плюс-минус 50 баксов. Соответственно, мы ее тоже сделали, и сейчас, если я правильно помню, там порядка 200, 250% 20 двадцатом плечом, могу ошибаться, но не суть. Что в итоге? Сейчас мы обновили вот этот хай, мы обновили все хай, и по факту можно говорить о том, что плюс-минус закрепление произошло. Обращаю ваше внимание, что огромнейшее количество было рыночных продаж. И сейчас их выносят. Чтобы вынести их все, нужно снести вот эти вот максимумы. Поэтому, если мы говорим про плюс-минус возможную остановку движения, то она будет после того, как цена обновит вот эти хаи. В итоге, что сейчас может произойти? Напомню, утром я как раз говорил про этот вынос. Да, что мы прощупаем сейчас я ожидаю коррекционное движение вниз поэтому если кто-то закрыл позицию и желает зайти заново то почему бы и нет присмотритесь в районе 20 200 в районе 20 тысяч ровно вот в этом промежутке можно даже просто в районе 20 тысяч 50-20 тысяч 100 но опять же лучше не сильно жадничать по Фиби на всякий случай, давайте посмотрим, но примерно вот так оно и как раз и получается. Даже чуть, чуть повыше, 20 350, отсюда можно начать покупать. Итог. По скелету движение цены смотрится таким образом. Соответственно, если вы занимаетесь трейлинг-стопом и вы решили там, с 18 там, 600 убрать без убыток выше, ну, почему нет, можно перевести в район там, 19 ну 19 можно попробовать, но опять же риски. Стоит ли оно того? Как итог, для тех, кто в позиции, можно ожидать коррекционное движение. Не паримся, не переживаем. Напомню, что здесь вы должны были закрыть как минимум половину позиции на 20 тысячах процентов 10-15 закрыли. Итого у вас остается где-то от 40 до 25 процентов. Все остальное будем закрывать по цели. Коррекция в сторону тысяч плюс-минус и, соответственно, дальше движемся в район, ну, я думаю, на вскидку 21800. Ну, соответственно, давайте 2200 20 и 21800. Что касается дальнейшего роста, у нас здесь огромный объем, да, то есть, вот он находится 21100. Как я считаю, будет, мы дожидаемся сноса вот этих вот стопов они находятся вот здесь цена у нас движется к уровню 21 800 плюс минус после чего может желательно конечно, повыше по-хорошему сразу протестировать в район ну, 22 сходить дальше коррекция к 21 тысячи плюс минус это вообще будет идеально. И, возможно, тогда мы пойдем на добитие основных целей в сторону 22 900, в сторону 23 400 и в сторону 23 700. Давайте возьмем среднее 23 200. Вот так идеально может произойти. Что немножко смущает, пошли рыночные покупки, но от них цена идет наверх, соответственно, работают роботы, толкают цену наверх. Единственное, не импульсно, но, опять же, определенное сопротивление есть, посмотрим. Чтобы было понятно, я не говорю про глобальный разворот, я не говорю, что криптозима закончилась, и, соответственно, я жду примерно вот в эту область, если даст, и хотелось бы, чтобы биточек падал дальше. Возможно, даже к 9000, но посмотрим. Чтобы было понятно, до конца лета позитива пока не жду. Это практически готовая идея. Если у вас хватает компетенции, ее можно торговать. Если компетенции не хватает, соответственно работайте ровно по тем данным, которые я вам прислал в боте. А если вы в боте не подписаны и пропустили сделку на много-много иксов, Соответственно, срочно нужно подписаться. Ссылочка будет под видео. Всем успехов, всем выгодных и инвестиций, и выгодных сделок, спекулятивных. На этом все. Был Никита Герасимов. Всем на связи. Не забываем ставить про лайки. А вот теперь всем пока.